Инопланетяне собираются вмешаться в военный конфликт на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли российские и зарубежные уфологи. В распоряжении специалистов оказались уже несколько десятков фото и видео с неопознанными летающими объектами в Сирии. Эксперты уверены, пришельцы неспроста так пристально следят за военными действиями. Ситуацию в зоне аномального конфликта изучил и наш корреспондент Дмитрий Семенюк. Эта фотография сделана в пригороде Дамаска. Неопознанный летающий объект, не похожий ни на вертолет, ни на самолет, ни на беспилотник, патрулирует зону боевых действий. А это видео тренировочного полета израильских штурмовиков на голландских высотах в приграничной с территории. На доле секунды в кадре появляется еще один объект, у которого опять же нет ни крыльев, ни лопастей. И снова Дамаск. Журналисты государственного телеканала снимают репортаж и вновь в кадре страны летательный аппарат. Авторитетный российский уфолог Юрий Сенькин проанализировал все сообщения из Сирии и пришел к выводу. Что гости из иных миров проводят своеобразную рекогностировку местности. Скорее всего, пока интерес у пришельцев исключительно научный. A teraz No i to... Тем временем из Сирии поступают все новые сведения о появлении НЛО. Накануне один из таких объектов удалось снять на видео с борта патрульного вертолета. Эксперты отмечают, что неясные цели тех, кто управляет этими аппаратами, всерьез беспокоит и американское руководство. Правда, информацию о многочисленных НЛО над Сирии официальные лица комментировать категорически отказываются. Однако академик Полубатонов уверен, Пентагон всерьез опасается вмешательства в конфликт третьей инопланетной стороны. Дмитрий Семенюк, Павел Тенин, Александр Олешко. اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة